Привет! Вы на канале сказки дяди Леши и Белки Форест. Сегодня я расскажу вам сказку про Ивана Царевича и Серого Волка. Итак, сказка «Иван Царевич и Серый Волк». Однажды шел Иван Царевич к Ивану Королевичу. Путь проходил через старый дремучий лес. Идет Иван Царевич день и ночь по тропке старенькой. Но что-то пройти дремучий лес не может. Раньше дремучий лес был маленький, а теперь стал огромный, разросся. Дошел Иван-Царевич до конца тропки, а там камень стоит. На камне написано. «Налево пойдешь, назад воротишься, направо пойдешь, в лесу заблудишься, прямо пойдешь, дороги нет, тупик». Но Иван-Царевич был не промах. «Налево не пойду, зачем мне возвращаться, прямо дороги нет». Пойду направо, может, не заблужусь. И повернул Иван-Царевич направо. Прошел он немного, а за ним волк вдоконку бежит. Догнал серый волк Ивана-Царевича и говорит. Куда это ты, Иван-Царевич? Иду к Ивану-Королевичу. Не ходи к Ивану-Королевичу, там его отец женился на ведьме, которая всех заколдовала, поля плодородные в леса превратила. Жители королевства разбежались, кто успел. А кто не успел, стал рабом, ведь ведьмы услуги и работы разные выполняют. А кто взбрыкнется, того тютю -тю, на виселицу. А Иван Королевич жив? Жив, заперла его мачеха в подземелье. Извела она, Люд, и тебя изведет, поворачивай назад. Не будь я Иваном Царевичем, повернул бы. Не вернусь, а ты, Серый Волк, мне дорогу лучше покажи. «Ох, Иван, Иван, хорошо, покажу дорогу. Жалко мне тебя, Иван-Царевич, сгинешь». «Ты за меня не беспокойся, дорогу показывай, я с ведьмой сам разберусь». Не смог серый волк Ивана-Царевича от храбрости переубедить. «Корона на башке упадет, тогда Иван-Царевич сам все поймет». Побежал волк впереди, а Иван-Царевич за ним. Несколько дней бежали. Ну, Иван-Царевич, дальше я не пойду, боюсь. Вот за этими деревьями ведьмин дом. Не ведьмин дом, а друга моего, Ивана-Королевича, его отца. Серый волк убежал в освоясе. Иван-Царевич росой умылся и к дому пошел. Там встретили его охранники ведьмы, живые деревья. Иван-Царевич достал меч-кладенец и перерубил все деревья в щепки. Как закончил, побежал к подземелью, разрубил замок и крикнул «Люди, выходите, коль есть кто!» Вверх начали подниматься люди, а с ними Иван Королевич. «Здравствуй, Иван Королевич!» «Выручил Иван Царевич! Да не тягаться нам с мачехой моей! Ведьма насильная, заморская!» «Какая бы ведьма ни была, мы ее победим!» А ну-ка, люди, берите плуги и лопаты, распашите вокруг дома пашню, сожжем ведьму. Люди начали разбирать ржавый инструмент. От грохота ведьма проснулась, выскочила на улицу. Эй, судьба, верные вороны черные! Что происходит? крикнула ведьма. Пришел Иван Царевич. Освободил Ивана Королевича. И лед. Уничтожу. Зарала ведьма. Это мы еще посмотрим. Поджигай, ребята! Крикнул Иван Царевич. Люди начали поджигать дом, сарайки и деревья. Загорелась ведьма. И слезла с нее кожа, а под кожей змея показалась. Проскочила змея сквозь огонь, и на Ивана Царевича набросилась. Не успел Иван Царевич меч достать? Как укусила его змея! Но тут набросился на змею Серый Волк, впился клыками острыми, держит змеюку. Отрубил Иван-Царевич голову змеиную, Собрали куски ведьмы вместе и сожгли. Нет ведьмы. А вот Иван-Царевич заболел. адом отравила его ведьма. «Садись мне на спину, Иван-Царевич!» – сказал Серый Волк. – Отнесу я тебя к источнику с живой водой. «Попьешь воды, вылечишься!» «Попробовал!» Иван-царевич залезть на серого волка, но не смог, обессилил. А Помогли ему взобраться на волка серого люди добрые и Иван-королевич. «А меч оставь, он тяжелый!» Говорил серый волк. «Мне оставь, Иван-царевич, я меч твой сохраню!» Говорил Иван-королевич. «Неси быстрее, серый волк, возвращайтесь живыми!» Несет Серый Волк Ивана-Царевича в чащу лесную, к роднику секретному. Тяжело ему, но терпит волк. Еле живого донес волк Ивана к родничку. Попил Иван-Царевич, полежал немного и выздоровел. — Спасибо тебе, Серый Волк, — сказал Иван-Царевич. — Не за что, — отвечал Серый Волк. — Зачем же ты помог мне, Серый Волк? Посмотрел я на тебя, Иван-Царевич, и понял, что если мы все вместе ответь бы не избавимся, то она и нам, волкам, жизни никакой не оставит. Набрался я храбрости и вернулся к тебе. Проводил серый волк Ивана-Царевича к Ивану-Королевичу, и был там пир на весь мир. И волк там был, рыбу, мясо ел, но сколько не ел, все мимо рта попало. И я там был, и квас попил, и серого волка видел, и Иванов видел. Да только когда это было, запамятовал. Вы были на канале сказки дяди Леши и Белки Форест. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, таким образом мы узнаем, что наши сказки интересны, жмите на колокольчик напоминалку, читайте описание под видео, комментируйте сказку. Пока!